Запомни самое главное. Когда будешь идти на посадку, главное сохранять спокойствие. Понял? Да. Давай, пошел. Удачи. Спешите. Все для посадочного сезона в садовом центре Долина Рос 05. На генерала Амарова 127. Это шасси когда выпускают? Какой счастье? Иди домой, работай. Далема, кто так копай?